Все наши мечты Встречали смех Никто из нас не хотел умирать Лишь один это сделал за всех Когда источник разврата иссяк Она обнаружила след Уводящий из спальни в сортир И дальше на восток Больше не буду курить, Я прошу пить, Перестану говорить о любви, Стану любить, Возлюблю как себя самого, Всех тварей земных Стану спать только собственной женой. бросай в меня камни И не целься в меня из ружья Не пугай безысходностью дня И так страшно всегда Подари мне цветок Когда мы простимся с тобой Прости меня Если в чем-то был